Меня зовут Сквидвард И мне надо идти каждый день, каждый день Идти работать Ничего не меняется Мне он не очень есть хорошо И я хочу всех убить нахрен Потому что у меня все задолбало Я не могу здесь работать я не могу people, больше терпеть. Right? <laughs> mm, э, всех убивать он хочет, ладно. Нет, ну как бы, ну, да, <laughs> есть такое. Hell, <псих> Опа, а, очень классная игра. Вам, наверное, интересно, где я нашел? <смех> Мне тоже интересно, где я такую хрень нашел. <смех> да, я окончательно, кажется, орехнулся. Она хочет убить Сквидварда? За что? Он же такой хороший Сквидвард. Кремов, надеюсь, не будет. Потому что, ну, как бы, ну какие скрэмы тут это? Детский мультик, алло, здравствуйте. Это толкам такой большой или это я, маленькая белка? Не понял. Мне всегда забавляло, как они ходят. Такой звук? Такой звук. Да, я испугался. Да, серьезно. <sniffs> да, чувствую, скоро у меня психика вообще пойдет э, к монахам. Сосед, здорово. Что такое? А можно его как-то долбануть? <mantener sobie manoHAELarn League> content. <Houston> ломаем, ломаем, ломаем. Патрик! <fantastic> Ёпта, Патрика режут Патрик, ты давай, это, крепись там Будь мужиком, э, не плачь, как говорится Вот же щиток, а он закрыт А где мне ключ найти? Вот это, блин, задание Патрик не отвечает Патрик говорит, какие-то матюки Здравствуйте Как у вас э, шизофрения? Оп, опа, все, Патрик освободился Е, мы спасли Я свободен Надеюсь, это не повторится вновь. Где Свидвард? Свидвард? Свидварда нету. Патрик. С тобой все нормально? Так, Патрик набухался. Пацаны, он набухался в край. Пацаны, пойдем, пойдем, пойдем. Еее! Ура! Миссия пройдена. Великолепно. А там тоже тьма? Почему света нет? А в смысле? А я? У меня едет крыша. И... Да что? Я вышел случайно? <связать> <связать> пресс е... Нет, ты хочешь мне сказать, что все заново, да? Великолеп... Какая же гениальная игра. Я просто вай. Здравствуйте. Идите на нахрен отсюда. Я вас не приглашал. Это моя норма. Не... Давайте. Кш -кш -кш. Все, Патрик. Да-да-да, да, да, ты свободен. Ты, ты свободен, как э, закопченные люди. Мне кажется, это будет сниться в страшных кошмарах. Я тут ничего не вы... А, вот оно в чем дело. Под эти звуки можно биточки сделать. На, на. Опа! Эй, лысый! Работает. Как это, чтобы оно заработало? Ага, во, нашел. Все, а можно спрятать? Нет, нельзя. Все! Ебой! Спанчбоб, легенда! Здорово, привет! Все, он зомби. Он зомби! Все. Прямо он с пультом пришел. А, он запустил Я думал, он просто с пультом пришел. Все, хана тебе. Хана тебе, спанч Бог. Нет, ну это мне кажется, это просто Кадзима. Кадзима создавал эту игру, мне кажется. Это ну, вы что, вы, вы не видите скрытый э, сюжет, скрытый смысл? Вы что? Вы что, не Кодзима? Вы просто слишком глупы, чтобы понять. Замысл, истинный сюжет и замысл этого э, совершенства. Я тоже не понимаю. Вот ключ. Нормально. Тема. Тема. Все. Я этот сантех. Сантехник. Алло. <связь> Это шкаф нельзя спрятаться. Давай, ломай. Я не могу его спасти. Он не хочет спасаться. А, вот же есть щиток для очень умных. Нельзя вот воду... А, мне надо открутить где-то воду, чтобы пошла водичка. Я понял. А, да? Ну да, ну да. <соценно> <соценно> <соценно> Сюда! И... чё, Вася, попутал берега? Вот же оно! Все, я все понял. Иди сюда, на нара, и я тебя пущу. Все! Бля, ты точно ничего не употреблял? Он здесь! Спасибо, Боб! У тебя был хороший план, но сейчас я из жопу достану, дудку и тебе капдец. Это дословный перевод. Ну, почти дослов. Ну, дословный перевод. Бля, Кадзима гений. Вы чувствуете метафору Кадзима? Кадзима Боб. Знали? Он же это нашей землей правит уже не одну тысячу лет. Вы что, не знали? А если ты не согласен, то ты просто не понимаешь смысл. Ты у тебя не то развитая Видео закончилось, но ты можешь посмотреть еще какую-то дичь на моем канале. Давай. Удачи. Айм, сори, варевел и в хаву в жопу бом-бом-бом.